Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Гульнас Идрисова, и сегодня это видео для тех, кто пришел в компанию Ламбре не только пользоваться нашим замечательным продуктом, но еще и зарабатывать деньги. А также для тех, кто присматривается к компании Ламбре, присматривается к возможности заработать деньги, потому что очень часто в компанию приходят люди на наш замечательный качественный продукт и не подозревают о том, что вместе с компанией можно еще и зарабатывать деньги. И сегодня я расскажу о том, с чего начинается путь того партнера, который пришел в компанию именно зарабатывать деньги, пришел в нашу команду, потому что я вам расскажу об интенсиве первые деньги и расскажу о том, как выстроена система построения бизнеса в нашей команде. Итак, давайте начнем. И в самом начале я хотела бы уделить внимание самой системе построения бизнеса в нашей команде, в команде Lambre 13, с чего мы начинаем и как последовательно, пошагово продвигаемся к нашим заветным мечтам. Итак, все начинается с курса «Косметичка Лабре», а также, также с курса, который называется «Школа начинающего предпринимателя». В первом курсе вы узнаете базовые понятия и знания получите о нашей продукции, получите информацию о том, как пользоваться, как применять, какой у нас ассортимент, что примечательно в нашем продукте. Школа начинающего предпринимателя ведет вас в курс о том, что такое предпринимательство, что такое сетевое предпринимательство, в чем преимущество сетевого бизнеса, в чем преимущество нашей компании в частности, нашей команды, с чего начинается, что здесь можно заработать, какие деньги можно заработать, какие дополнительные поощрения можно получить, с чего начать. И как выставить свою работу. Это нулевой уровень. Я вот отметила здесь, что это такой базовый уровень, с которого начинается просто создание некого фундаментального понятия о том, как вообще организован наш бизнес и с каким продуктом мы работаем. И вот первый шаг это как раз интенсив первые деньги. Интенсив первые деньги он разделен на два этапа. В нем есть два этапа. Что это за этапы, я вам тоже расскажу. И само название интенсива говорит само себя. Здесь мы начинаем зарабатывать деньги. То есть, если на нулевом этапе мы просто говорим о продукте, мы разбираемся это больше теоретический материал. А вот на интенсиве мы уже начинаем зарабатывать деньги. После того, как мы с вами научились зарабатывать первые деньги, а первые деньги мы с вами зарабатываем на продукте, на продвижение продукта и создание клиентской базы. Почему именно так выстроена наша система, об этом я тоже вам а, расскажу. И только после этого мы переходим к рекрутингу. Мы начинаем подключать партнеров в нашу команду, мы начинаем создавать наши команды и начинаем а, создавать а, новый источник дохода, который мы получаем уже за а, формирование а, группового оборота, а, если говорить вот, а, о товарообороте компании После этого мы начинаем обучаться навыкам работы с командами, с группами, и это, мы это делаем на этапе начинающего наставника, после того, как разберемся с рекрутингом. Как вы видите, рекрутинг тоже идет в два этапа. Сначала мы осваиваем простые методы рекрутирования, а затем уже переходим к более сложным, более объемным, более емким, учимся строить личный бренд, рекрутировать через социальные сети и создавать команду. Дальше, как я уже сказала, мы переходим к обучению о работе с командами, о работе с партнерами, как это тоже отдельный навык, который необходимо освоить. И, как видите, сначала мы осваиваем навыки начинающего наставника, затем мы переходим уже к работе с большими командами, и дальше мы обучаемся уже наставлять наставников. Вот так выстроена система построения бизнеса в нашей команде, которая приводит к достижению семизначных цифр в ваших чеках, и который приведет к тому, что ваша жизнь кардинально изменится, вы сможете улучшить качество вашей жизни, вы сможете наконец-то создать ту жизнь, те условия жизни, которыми вы, в которых вы хотели бы жить, и в которых вы хотели бы, чтобы жила ваша семья, ваши дети. Итак, почему же мы начинаем работать с продуктом и с клиентами? У этого подхода огромное количество преимуществ, и я провела уже не один мастер-класс, объясняя о том, Почему именно с этого этапа начинаем? Если вам интересно узнать подробнее, разобраться в этом вопросе подробнее, найти ответы на свои вопросы, я вам рекомендую обратиться к записям прямых эфиров на нашем командном аккаунте в Instagram. Здесь я скажу только вкратце. Такая система работы, такой подход позволяет заработать деньги быстро. Заработать их буквально в первые же месяцы и получить доход возможность быстро заработать – это огромный плюс. Во-первых, вы получаете уверенность в себе, вы получаете уверенность в том, что у вас получается. Вы получаете материальное подтверждение, убеждение в том, что этот бизнес работает, и здесь действительно платят деньги. И на этой уверенности вы можете двигаться дальше. Потому что если этот этап – пропустить работу с продуктом и с клиентами, и сразу окунуться с головой в рекрутинг и в работу с командами, к сожалению, вы к результату будете идти гораздо дольше, вы гораздо позже получите свои первые деньги, и этот путь чреват большим количеством подводных камней, о которых сейчас я тоже не буду подробно говорить, все в прямых эфирах, все разжевало, потому что мы пробовали этот путь и в итоге наша команда пришла к, к существующей системе, о которой я вам сегодня и рассказываю. У вас появятся первые клиенты, у вас появится ваш личный товарооборот, который вы создаете, у вас появятся отзывы ваших клиентов, у появятся мнение о продукте не только вашем, но и ваших клиентов это дает вам возможность убедиться в качестве продукта не только на своем личном опыте но и на опыте клиентов вы увидите что товар, товар востребован он действительно качественный он приносит результаты тем кто им пользуется и это очень важно потому что мы с вами работаем в продуктовой компании и товарооборот это именно то за что нам компания, собственно, и платит деньги. Компании не платят нам деньги за привлечение, просто привлечение людей, и не платят за какие-то другие действия, за то, что вы просто что-то изучаете. Компания платят именно за товарооборот, ваш личный товарооборот и групповой товарооборот, товарооборот, вашей команды. И, соответственно, если ваша команда умеет делать товарооборот, если вы сами умеете делать товарооборот, то значит, вы будете здесь зарабатывать. Эти первые два пункта дают вам возможность создать свой личный кейс с результатом. Это очень важный Важная составляющая успеха в бизнесе, получив, заработав свои первые деньги, наработав клиентов, убедившись в качестве продукта, создав товарооборот, получив отзывы, вы создаете свой личный кейс с результатом, который и становится тем магнитом, который привлекает вашу команду новых людей. В результате у вас появляются первые партнеры, и они у вас скорее всего появятся именно из ваших клиентов, они появятся скорее всего из вашего ближайшего окружения. Дальше. У вас появится возможность создавать необходимый личный оборот не своими деньгами, а деньгами своих клиентов. Мало того, что вы будете зарабатывать деньги, но вы будете еще выполнять минимально необходимый личный оборот. В любой компании есть требования по минимальному личному обороту, для получения бонусов от работы команды. И вот в данном случае, если вы научились работать с продуктом и с клиентами, у вас этот вопрос решен. У вас не стоит проблема, где мне взять деньги, вытаскивать мне деньги из личного бюджета или семейного бюджета, на то, чтобы сделать личный оборот, или, или просто бросить этот бизнес. У вас вопрос с необходимым минимальным личным оборотом будет решен за счет того, что у вас будут клиенты. И, как я уже сказала, все эти факторы дают вам мотивацию двигаться дальше, они дают вам понимание того, что у вас получается, что бизнес работает, система работает, и появляется желание продвигаться дальше к новым результатам и достигать новых высот. Этот а, подход, этот а, вариант работы, начать работу с продуктом и с клиентами, он легко повторяется вашими новыми партнерами, его легко дублицировать а, по всем вот а, причинам, которые я перечислила ранее. С продуктом работать гораздо проще, предлагать продукт гораздо проще, нежели сетевой бизнес. Сетевой бизнес, как некое нематериальное предложение, это более, для этого нужно более такой высокий уровень навыков, уверенности, мотивации для того, чтобы предлагать непосредственно бизнес. А вот с продуктом Работать очень легко. И я это вижу из того опыта, который мы уже получили. У нас партнеры очень часто на начальных этапах просто работают с продуктом, потому что это комфортно, потому что продукт приятный, он несет положительные эмоции. И это позволяет выстраивать достаточно легко отношения с клиентами именно относительно продукта. А затем уже используя наработанные навыки, полученные навыки, мы переходим к предложению именно бизнеса. И вот последняя выгода такая, но как она не последняя по значимости, она, наверное, одна из самых важных. В процессе работы с продуктом и с клиентами новичок получает навыки для построения бизнеса. И навыки коммуникации, навыки общения, навыки устраивания отношений, навыки продаж, потому что, в принципе, все те инструменты, которые мы будем, которым будем обучаться, которые будем использовать для работы с продуктом и с клиентами, абсолютно все применимы и очень хорошо работают при построении бизнеса. Технические навыки мы начинаем изучать навыки по созданию видеоматериала, по работе в социальных сетях, и в дальнейшем все эти навыки точно так же очень легко повторяются а, и уже при построении бизнеса. Вы просто меняете контент а, вашего материала, который вы создаете, и а, используете все те же навыки, все те же инструменты и для продвижения в соцсетях, и для привлечения внимания для ваши, на, на вашу страницу, и для, по работе в мессенджерах, а, потому что если взять, например, работу с командой, то у вас будет а, а, чат для работы с клиентами, о котором мы будем обучаться в рамках проекта, интенсива первые деньги. Также у вас будет чат для работы с командой. Принципы работы одинаковые и там, и там. Вот, поэтому это вот основные выгоды. Возможно, вы выделите еще какие-то дополнительные выгоды при таком подходе, когда мы начинаем работать с продуктом и с клиентами. И именно поэтому наша система работы выстроена именно таким образом. Итак, интенсив. Первые деньги. Цель интенсива, это, как я уже сказала, научиться работать а, по продвижению продукта, продвигать продукт, продавать продукт, а, создать свою клиентскую базу, первую клиентскую базу и заработать а, от 5000 рублей и более. 5000 рублей – такая минимальная планка, которую мы ставим на начальном этапе. Если продолжать работать с клиентской базой, если продолжать использовать те инструменты, которые вы получите на интенсиве, вы а, абсолютно спокойно можете выйти на доход 10-15 тысяч рублей в месяц именно а, только от работы с клиентами. И, как я уже сказала, интенсив – это исключительно для тех, кто пришел сюда зарабатывать деньги, кто хочет заработать деньги. И это не теоретический курс, это интенсив. Мы будем сразу все знания применять на практике. Мы уже начнем работать с клиентами, мы уже начнем продавать, мы уже начнем зарабатывать и создавать все необходимые инструменты для работы с, нашей, с нашими любимыми клиентами. Интенсив проходит в два этапа. На первом этапе мы работаем 4 недели. На начальном этапе вам понадобится 1-2 часа в день. И по мере продвижения по интенсиву, это время будет увеличиваться 3-4 часа в день. В идеале необходимо для того, чтобы выполнять весь объем работы. Конечно же, это условные цифры, потому что все приходят с абсолютно разным уровнем подготовки. И от этого тоже будет зависеть то количество времени, которое вам необходимо выделять для того, чтобы все качественно проработать и, самое главное, получить результат, заработать свои первые деньги. Здесь еще хочу отметить такой факт, что результат напрямую зависит от того, количество времени, которое вы готовы выделить на эту работу. И это действительно работа. Это не какая-то там халява, это не какое-то, я не знаю, то, что упадет с неба просто так, да, это работа. Но это работа, которая очень хорошо вознаграждается, если вы это действительно вкладывать усилия, энергию и свое время. Поэтому, если вы, на, например, на данном этапе можете выделить 1 два часа в день, то вы можете рассчитывать на минимальный результат, о котором мы с вами говорим. Если у вас есть возможность выделить больше времени на эту работу, то, естественно, ваш результат будет лучше, и вы быстрее будете продвигаться по карьерной лестнице и быстрее получите уже более существенные, более значимые результаты. Второй этап также длится 4 недели, и здесь правила точно такие же. То есть мы начинаем, как правило, на всех наших курсах с более таких легких вопросов, раскачиваемся какое-то первое время, да, то есть входим в темп работы, а затем уже, набрав скорость, стремительно движемся к нашим, желаемым результатом. Как выстроена работа? Итак, центром, центральный инструмент, который мы используем для работы с нашими клиентами, это клиентский чат, который мы будем создавать с вами в мессенджерах. И мы будем через этот клиентский чат взаимодействовать с нашими клиентами, вся работа в клиентском чате проходит онлайн, соответственно в этом клиентском чате могут быть клиенты и не только из вашего города или из вашего населенного пункта, здесь могут быть клиенты из других городов тоже. Соответственно, мы с вами будем учиться, как подбирать ароматы, как составлять подбор программы по уходу за кожей, как работать с тестовым набором, проводить такой своеобразный тест-драйв нашего продукта, а также будем разберем то, как проводить акции, всевозможные розыгрыши, конкурсы и как организовывать продажи именно в клиентском чате. Соответственно, здесь у нас с вами технологии, которые отчасти можно использовать дистанционно, часть вы сможете использовать именно вживую, работая с теми людьми, которые живут с вами рядом и э, вот все эти инструменты мы будем использовать для того, чтобы взаимодействовать с нашими клиентами и э, совершать продажи. На втором этапе, на втором этапе мы уже с вами научимся приглашать, привлекать новых клиентов из социальных сетей, из ТикТока, из instagram ВКонтакте, и вы этот опыт сможете э, применить на любую социальную сеть, в которую вы активны. А в работе в мессенджерах мы уделим внимание также на первом этапе в совокупности с обучением работе по ведению клиентского чата. Итак, программа первого этапа. У нас будет два блока в первом этапе, и первые две недели они посвящены тому, чтобы разобрать, самые основные, самые эффективные на сегодняшний день инструменты для работы с продуктом. Мы с вами научимся создавать продающие описания ароматов. Вот сделаем так, чтобы вы рассказали об этом аромате, и человеку сразу захотелось его послушать или приобрести пробник, или даже приобрести сразу большой флакон. Научимся проводить парфюмерные примерочные. Это совершенно уникальная технология, которая делает вашу встречу по подбору аромата просто незабываемые. Отзывы о проведении парфюмерных примерочных от клиентов всегда очень восторженные, потому что по такому технологии не работает на сегодняшний день, кроме нас, практически никто. Вы познакомитесь с концепцией парфюмерного гардероба и получите базовые знания о том, как вообще составить парфюмерный гардероб, как составлять парфюмерный гардероб клиентам. Мы, к сожалению, в рамках этого курса не сможем погрузиться очень глубоко в эту тему, потому что это сама по себе очень большая тема. Но если вам будет интересно, вы сможете в дальнейшем продолжить обучение именно составление парфюмерного гардероба, но здесь мы общую концепцию разберем для того, чтобы вы могли иметь представление о том, что у вас ваши клиенты могут покупать не по одному флакону, как это обычно бывает, а по несколько флаконов, и вы узнаете о том, по какому принципу можно предлагать составлять этот парфюмерный гардероб. Также мы уделим внимание составлению программ по уходу за кожей лица уже для других людей, для наших клиентов, не только для себя, и а, вы получите а, технологию о том, как работать с тестовыми наборами, а, на, вы составите этот тестовый набор и уже сможете применять это, а, этот инструмент в своей практике. А, у нас а, на этих а, первых двух неделях будет и теория, и практика, как я, как я уже сказала, то есть мы сразу будем практиковать весь тот материал, который мы получаем. Второй блок, третью, четвертую неделю мы с вами полностью посвятим, посвятим работе с клиентским чатом. Мы с вами создадим клиентский чат, мы разберем основные моменты, которые необходимо знать для ведения клиентского чата. чата вы, по сути, научитесь ведению клиентского чата. И затронем тему работы в мессенджерах. То есть как можно дополнить в мессенджерах работу именно по ведению клиентского чата. Здесь на этой неделе мы также будем продолжать практиковать все инструменты для работы с продуктом. Все или не все, это вы определитесь сами, выберите те инструменты, которые вам больше нравятся, больше подходят, с которыми вы готовы начать работать. И, соответственно, будем продолжать практиковать. И на этой неделе, как я уже сказала, будет и теория, и практика. То есть мы с вами запустим ваш клиентский чат. На втором этапе мы уже будем расширять клиентскую базу, как я, сказала, как я уже сказала, создадим трафик новых клиентов в ТикТок, Инстаграм, ВКонтакте, разберем технологию создания инстамагазина, запустим инста-магазин в Инстаграм, и на второй этап можно будет попасть только после успешного завершения первого этапа, потому что второй этап – расширение клиентской базы. Имеет смысл только в том случае, если вы отработали, успешно отработали первый этап. Если у вас создан клиентский чат, если вы освоили инструменты по работе с клиентами, тогда имеет смысл расширять клиентскую базу. А если вы пока не освоили все инструменты первого этапа, то со вторым этапом стоит повременить, имеет смысл развивать бизнес последовательно. Тогда он действительно принесет результат. И соответственно успешное завершение первого этапа и подтверждением успешности завершения первого этапа появляется ваш итоговый отчет, в котором вы показываете результаты вашей работы на первом этапе, соответственно, ваш личный оборот более 50 баллов, вы заработали больше 5000 рублей, и тогда мы с вами движемся во второй этап и отрабатываем технологии работы в социальных сетях. Сейчас я хочу поделиться результатами некоторых наших участников предыдущих потоков, предыдущих запусков, потому что, мне кажется, отзывы участников – это гораздо более... Интересное, интересный материал, который подтверждает эффективность нашего обучения. Итак, первый отзыв, он про клиентский чат как раз, да, то есть на минувшую неделю я пригласила в клиентский чат 16 человек, приняли приглашение 9, и сейчас в чате уже 30, 36 человек. Сегодня вот по результатам работы еще один человек дал согласие на вступление в клиентский чат. На днях зарегистрировал одного человека на пакет Light из Оренбургской области. Это вот, кстати, отчет Елена Васильева, она сама из города Манитогорска, а вот из Оренбургской области она зарегистрировала одного партнера на пакет Light. Сейчас, сейчас работает с девушкой на активацию. И Елена пишет очень восторженно, что мой клиентский чат заработал. Пока ехала домой, прислали вопрос о стоимости геля и его и заказали. Здорово. Вот. Классно. Эмма Баширова. отчет за неделю. Да, то есть мы подводим итоги по неделям, и поэтому вот отчет за неделю Эмма Баширова. Провела пять парфюмерных приверочных и одной оставила тестовый набор. Продала два флакона по 50 млн литров, 10 по 50, 50 литров еще один заказ и еще один мужской аромат, тоже заказ. Итого Эмма за неделю заработала половиной тысячи рублей. Лидия, значит, тоже отчет за неделю, я так понимаю, да? Вот, а, Познакомились с, с инструментами, с а, картой ароматов, парфюмерной примерщины, парфюмерный гардероб, то есть вот то, то, с чем мы познакомились. А, это что за две недели получается. Платформная работа, творческое использование инструментов а, а, нелегко, пишет Лидия, потому что навыки еще не отработаны, и это нормально. На начальном этапе нужно сразу смириться с тем, что не все сразу будет получаться, именно в практике мы отрабатываем наши навыки и а, повышаем свой профессионализм. А, это единственная а, дорога, которая ведет к профессионализму. Начать делать, вот так как как ты умеешь, с теми инструментами, с тем уже теоретическим материалом, которым даем, и начать повышать свой профессионализм и отрабатывать навыки. Если вы думаете, что бывают какие-то такие системы, бывают какие-то такие варианты, что вы сначала долго-долго сидите, все это изучаете, учите, зубрите, а потом вдруг к вам приходит осознание, что все, я готова, все, я начинаю работать, и у вас сразу все получается. Нет, вы заблуждаетесь. Всегда на начальном этапе у вас будут ошибки, у вас не все будет получаться. Поэтому чем раньше вы начнете этот путь, чем раньше вы начнете, начнете практиковать, тем быстрее вы придете к тому результату, который вы себе поставили. Именно поэтому мы практиковать начинаем практически с первого дня. Итак, значит, Лида пишет, нелегко, зато результативно 9000 рублей с продаж. Плюс групповой оборот, у Лиды есть небольшая группа, и итоговый бонус, это вот имеется в виду от группы 3,560, и впереди еще волшебная магическая неделя. Вот, <coughs> то есть вот результат Лиды. Наталья, отчет за неделю, На, назначено было 5 встреч, проведено 2 парфюмерных примерочных, одной клиентке составила программу по уходу за кожей лица. В результате продано три флакона по 20 метров, крем, дневной З, для ресниц плюс заказа постоянного клиента по телефону 50 миллилитров и доход за эту неделю у Натальи составил 1901 рубль вот то есть вот такие результаты получают участники наших, нашего интенсива первые деньги и это конечно же не все результаты я вам в конце приведу еще несколько отзывов и Самое главное, что участники начинают зарабатывать. Это именно то, я думаю, что ради чего вы приходите именно в сетевой бизнес, именно зарабатывать, и очень важно начать зарабатывать как можно быстрее. Как мы будем работать? Как мы будем работать? Итак, как будет организован работа? У нас с вами будет рабочий чат в Telegram. И в этом чате в неделю будет выкладываться три видеоурока по понедельникам, средам и пятницам, 10 часов по московскому времени. И у вас будет два дня, понедельник, вторник, например, да, или среда и четверг, 5 суббота, там будет воскресенье на то, чтобы подтянуть хвосты для того, чтобы выполнить освоить теоретический материал и выполнить задание. Отчеты по заданиям участники присылают именно в этот главный рабочий чат, чат первых дней. И у нас идет очень активная работа в чате. В чат можно задавать вопросы, в чате можно просить поддержки, в чате можно поддерживать других участников. У нас складывается очень... Теплая такая атмосфера в чате, поддержки, взаимопонимания, и мы друг друга обогащаем нашим опытом, нашими знаниями. И э, работа в чате – это отдельное преимущество, отдельный плюс нашего интенсива. Еженедельно по субботам в 10 часов по московскому времени мы проводим зум-встречу с разбором вопросов. То есть к финалу недели у нас собираются вопросы, и мы их выносим на итоговый зум, где проводим разбор. Также мы, участники по итогам каждой недели, составляют еженедельный отчет, прежде всего для себя, для того, чтобы увидеть динамику за эту неделю, увидеть... Что было на начало недели, что стало наконец, конец, как, в чем мы продвинулись, что узнали, какие навыки освоили, сколько заработали, что получается, что не получается. То есть этот отчет нужен больше для участников. Но наличие этого отчета является пропуском на следующую неделю. И вот здесь я хочу обратить внимание, что наш интенсив – это активная работа. И в интенсиве я жду людей, которые пришли действительно делать, а не просто наблюдать. И поэтому у нас на интенсиве есть отчисление неактивных участников. По итогам каждой недели происходит отчисление неактивных участников, тех, кто не выполняет задания, кто не присылает отчеты, кто не проявляет никакую активность. Поэтому вот еженедельный отчет, он является неким таким пропуском на следующую неделю обучения. Здесь вот на этом слайде вы видите, что мы в нашем интенсиве поощряем лучших участников, и есть поощрение для того участника, который сделает максимальный личный оборот за месяц прохождения этого интенсива, и денежная премия в размере 5000 рублей достанется лучшему. А также среди тех, кто выполнит минимальные условия нашего интенсива, сделает личный оборот 50 баллов и более, эти участники будут принимать участие в розыгрыше ценных призов. И участвовать в этом промо для лучших можно в том случае, если вы выполняете все задания и, конечно же, доходите до финала первого этапа проекта. Итак, что ты получишь, если придешь на этот интенсив? Ну, во-первых, ты заработаешь первые деньги в сетевом бизнесе, первые деньги в ламбре. Ты получишь самые актуальные, самые эффективные инструменты, по работе с продуктом и с клиентами. Ты отработаешь навыки на практике, отработаешь навыки по работе с продуктом и с клиентами. И у тебя будет уникальная возможность задавать вопрос вышестоящим наставникам, всем участникам чата, в том случае, если у тебя что-то не получается, ты можешь просить помощи, можешь просить обратной связи. И это поможет тебе быстрее продвигаться в освоении навыков и быстрее достичь желаемых результатов. У тебя появится первая клиентская база, с которой ты будешь продолжать дальше работать, будешь расширять. Ты получишь поддерживающую атмосферу в чате, которая помогает двигаться к целям. Здесь хочу отметить такой факт, что если у вас есть амбициозные цели, если у вас есть просто цели, вы хотите увеличить свой доход, увеличить условия своей жизни, что-то изменить в своей жизни, в 99% это невозможно сделать в одиночку, это можно сделать только с, в команде таких же единомышленников, таких же людей, которые точно так же работают над тем, чтобы изменить свою жизнь, повысить доходы и использовать те же самые инструменты, что и ты. Именно поэтому все какие-то маломальски значимые результаты, все результаты новые достижения, они, как правило, достигаются именно в команде, именно в группе. И группа, наш коллектив, команда создает эту поддерживающую атмосферу, которая позволяет тебе продолжать двигаться. Потому что в процессе работы, особенно у новичка, Бывают разные состояния, бывает так, что руки опускаются, бывает так, что ну, настолько трудно становится, что ты думаешь, что все, я сейчас это брошу. Если вы спросите любого успешного предпринимателя, у каждого предпринимателя в его предпринимательской карьере были моменты, когда он хотел все бросить, когда он хотел оставить то дело, которым занимается, а значит отказаться от тех достижений, от тех результатов, которые он в итоге получил. Он мог бы этого не получить. И вот а, наша а, команда, та атмосфера, которая у нас есть, она а, нацелена еще на то, чтобы поддержать а, новичка в какие-то непростые моменты, когда а, эта поддержка очень необходима. Итак, у вас будет понимание, что делать дальше, у вас будет понимание, как выстраивать работу с клиентской базой, как с ней работать дальше, и вы будете продолжать развивать эту работу. У вас появится свой личный кейс, у вас появятся, как я уже сказала, результаты, и вы сможете оформить. Личный кейс, который станет магнитом для ваших первых партнеров. Вы получите навыки, которые вам пригодятся в построении бизнеса и вы обретете уверенность в себе и в этом бизнесе. И еще немного отзывов по результатам участников. Назия, Назия пишет тоже по итогам недели, пишет, что проводила парфюмерные примерочные, получила заказ на аромат номер один и с перспективой заказа следующего тоже аромата. То есть один заказали, и второй – это такой вот заказ на будущее. Также составили программу по уходу за кожей, она клиентка приобрела сыворотку, и тоже также есть планы на дальнейшее выполнение уходовой косметики и приобрела еще тональный крем, в свою косметичку. И В итоге она приобрела три продукта сразу, и Назия заработала... 1572 рубля. Вот один единственный кейс, то есть я работала с одним клиентом, это результат работы одного дня, и, и вот результат сразу заработок. Дальше, отчет за третью неделю, тоже одного из наших участников. На этой неделе я провела шесть встреч, парфюмерных примерочных, парфюмерных гардероб, составления программ по уходу. Встречи прошли позитивно, плодотворно, клиенты остались очень довольны результатом. Я даже сама от себя не ожидала такого. Вот. Это, эти фразы, подобные фразы мы очень часто слышим на интенсиве, что вот я от себя такого не ожидала, я от клиентов не ожидала, вообще ничего не ожидала, и вот так здорово все получилось. Заработал за эту неделю 9200 рублей Класс и супер! Уже есть деньги, чтобы погулять по Сочи Здорово! Любовь, отчет за неделю, а, провела две парфюмерных примерочных, обе прошли позитивно, клиентки были очень заинтересованы, не слышали никогда про парфюмерную примерочную, что можно подбирать аромат, не только по принципу нравится-не нравится. А на парфюмерной примерочной мы а, а, разбираем совершенно новый подход к подбору ароматов. В результате проведения примерочных были заказаны и выкуплены три а, парфюмерных воды. Значит, Тестовый набор успела передать двум сотрудникам, в результате сделан заказ на жемчужное молочко и базу под макияж. Завтра пишет, заберу, узнаю отзывы и желание. Кроме этого, были переданы перезаказы постоянных клиентов из клиентского чата и несколько заказов от новых клиентов. По результатам недельной работы любовь заработала 40 евро. Это порядка 3,5 тысяч рублей по сегодняшним деньгам. Любовь проживает в Беларуси, поэтому она считает все в евро. Ирина, отчет за неделю за неделю. Провела 4 встречи, продала 2 аромата в объеме 20 метров и 50 мл и заработала 1100 рублей. Начало есть. Было много волнений, переживаний, от того, что информации много, а практики нет. Но сегодня для себя сделала парфюмерную примерочную. Вот. Сама себе провела парфюмерную примерочную, да, здорово. Это, с этого нужно начать, наверное. Вот. И пишет, что будет продолжать свои знакомства с ароматами и встречи с клиентами проводить в увлекательной форме. Это действительно очень увлекательно, и клиенты будут вам очень благодарны за то, что вы им подарите совершенно новый подход к подбору ароматов. Итак, как попасть в ближайшую группу? Ну, сразу скажу, что в. В интенсив первые деньги можно попасть в том случае, если вы являетесь участником команды «Ламбре-13». Обучение для наших партнеров абсолютно бесплатное. И есть несколько условий. Это стать участником командного чата, выполнить личный оборот 15 баллов в период набора группы. Да, это, как правило, предшествующий месяц запуску нового потока. Прислать в командный чат скрин с личного кабинета с, личным, с подтверждением вашего личного оборота и написать «хочу» в интенсив. После этого вас добавляют в рабочий чат, и здесь еще хочу добавить такой момент, что каждому участнику интенсива «Первые деньги» мы дарим эксклюзивный подарок. Это 6 часов записи мастер-классов с профессиональными парфюмерными стилистами по разбору, нашей парфюмерной коллекции компании «Ламбре». То есть, этот материал является частью обучения в Академии парфюмерного бизнеса, профессионального курса. Обучение в академии этого курса обучение стоит 37 тысяч рублей. И вот этот вот кусочек очень ценный, практический кусочек по разбору нашей коллекции участники интенсива «Первые деньги» получают абсолютно бесплатно. но ну, просто по той причине, что этот материал, он им очень пригодится, вам очень пригодится при прохождении этого интенсива. И а, важный момент, что в интенсив можно попасть только вместе с наставником. Это а, очень важный момент, а, потому что мы с вами находимся а, в формате сетевого предпринимательства, и а, институт наставничества здесь играет очень важную роль. И по опыту могу сказать, что партнер, который потерял а, связь со своим наставником, а, в 99% случаев, к сожалению, не сможет добиться результатов. Здесь наставник обязательно нужен, человек, который будет помогать, двигаться к результатам, помогать осваивать новые навыки. И поэтому в интенсив можно попасть только вместе с наставником. Вот. Но это такие как бы тонкости. Вам нужно начать с чего? То есть если вы хотите попасть в ближайшую группу, во-первых, вам нужно стать участником нашего командного чата в Telegram. Если вас нет в этом командном чате, попросите вашего наставника добавить вас в этот командный чат. В командном чате есть вся более подробная информация, когда будет ближайший запуск, то есть какие действия необходимо сделать, то есть ваша задача попасть в этот командный чат, а дальше уже вы сориентируетесь и всю информацию будете получать. Вот. Ну и выполнить личный оборот 15 баллов в период набора группы и, соответственно, заявиться на участие в интенсив. Итак, дорогие друзья, вот так выстроена наша система обучения. А, а, а, вот так проходит наш интенсив а, первые деньги. И дату старта ближайшего потока вы можете узнать в командном чате. Поэтому, а, если вас, вам интересно а, начать зарабатывать вместе с компанией «Ламбре», вместе с нашей командой, если вы хотите изменить свою жизнь, увеличить свои доходы и создать бизнес в рамках а, сотрудничества с, с компанией «Ламбре», я вас приглашаю в интенсив «Первые деньги», сделать этот первый шаг, который и приведет вас к итоге, к осуществлению всех ваших желаний. Для успешных выпускников наших интенсивов разработаны еще дополнительные почтительные программы, то есть все только с этого начинается, это только самое начало, и все интересное нас, самое такое вкусное, ждет впереди. Вот, поэтому заявляйтесь в интенсив «Первые деньги», и мы с вами вместе, рука об руку, начнем двигаться к вашим целям. До встречи в интенсиве «Первые деньги». С вами была Гульнас Идрисова, и до скорых встреч.